сегодня у нас очередной ролик да. вот. после хоть... грозы после дождя у нас начинается нормальная работа после такой жары да. сегодня будем обшивать садинг покажем как мы сделали окна какие мы вырастили лилии слава богу вот. а, про цыплян пойдем покажем Ой, выбежал опять цыпленок утенок выбежал то да посмотри Сейчас мы покажем, ребята, утят, которые она вывела. Две утки, которые сидели в гнезде. Вот сейчас они уже. Смотри, как мы. Какой утеночек. Посмотрите, на мамка. Где-то пустит, где логулочка. Пруд весь высох. Ну тут не пруд был, тут такая небольшая ага, не А все. где курочки-то исчезают? Курица. Сейчас. Сейчас. Это которая цыплята у нас. Э, которые цыплят у нас сидели. Что-то ни одной нету. Это одна такая. В смысле? А, вон они там сидят. Где? Там что-то пищает Вон они все в траве Что, они все ужарели, да? А, набегались Что-то все равно мало вон там еще. А, вон там еще Видать набегались сегодня с утра Выбежали отсюда А, ну вон они Дверь, как у нас, открыл? Ну как вымахали. Короче, взрослых кур мы туда отдельно отсадили пока за сетку. И этого селезня тоже за сетку, чтобы они не трогали цыплят. И сюда уток уже кинули. Вроде ничего. Живут вместе. Ну, а эти куры подрастут. Мы их туда, а тут будет чисто для уток. Засуха стоит, ребят. Все высохло, пруда нету. Вот такая вот у нас выросла картошка на вот этом участке. Большая. И у нас еще есть маленький. Здесь сидел. сидели поросята. Скопали все, ни одного сорнячка, ничего. Просто прилетели. Тут у нас вьетнамцы сидели. Помните, ребята, на том видео старом. И вот все. Мы решили перекопать. А, тут сорняка, ни одного ни одной сорняка ничего не было. Не было, не было. Просто перекопались. Считай, навоз. И вот она поперла. Будем снимать большой урожай, вам покажем. Просто, ребята, я коптильню починил, приварил, короче, дно. Сейчас покажу немножко. Вот так, вот, видно зай? Да. Ну, вот все. Надолго думал, ну, что хватит. Это М -м. будет надолго, потому же толстое железо. Можно, короче, рыбу опять коптить. Да. И вот такой вот мангальчик он доделал, чтобы... Да, что я тут доделал, я тут просто эти ушки вот. приварил, тут оставались, чтобы мясо когда готовишь, хоп, поставил, а потом уже убирать. Ну это просто листик. Что там огурцы покажем? Так, беда начинает расти, ребята. Ну, после дождичка, после дождичка четверг, да? да. Вот у тебя вот маленький, да? Последний? Да, вот этот вот у меня здесь один штук Там нет, у меня Ну, они завязываются ну, Нет, нет где-то тут был это Один начинал Дожди Я вчера тут их поправляла Где-то прям маленький-маленький ток только только начинал Вот он, вот, видишь? А. Вот начинает они маленькие еще пока. Только начинают. Вот они сейчас раскладываются вот эти вот у меня. Разложились. А там вот сейчас пропалю и будет еще. А вон, смотри, даже 12-й. Хотя я здесь вот я сажал 10. Вот еще 12-й вылупляется. Здесь 11-12. Там вот это полгрядки. А то Андрей Сергеевич кричит. Что То грядка у него ну, что, не вскопанная. вскопанная но не посажена вот, ну это ли это не проблема так, ладно. Сейчас... а там он подсолнух что ли у меня придет вон там вот я не знаю что я такое получу вот из этого вот из смеси я не знаю что это такое да проросло не знаю что о, несутся, несутся Вот она уже какая ага. Вот они большие. С песком, кстати, ребята С кучей песка мы все-таки а -а -а. разгребли вчера Не стал это снимать Сейчас просто покажу вам Времени тоже особо некуда Снимать, потому что дел очень много Все, вот он Всю кучу песка сюда перетаскали Вот и там кучку сделали небольшую тоже. Это потом нам пригодится по вокруг дома сделать бетонировать буду. А вот окна ребят уже сделал, смотрите. Раз, два, три. Ну одно с прямым, короче, сделал. Это вот с таким сделал. Сейчас кому интересно разберу окно, покажу вам как она делается подробно, ну, более подробно, вот. так что не переключайтесь, кому интересно про сайдинг посмотреть, может кто-то тоже делать, тема актуальная, в принципе сейчас все строится, хотя металл уже, сайдинг, да все вообще весь стройматериал, короче, подорожал пипец просто в два или в три раза даже некоторые, так что вот так вот, ребятушки. Сейчас еще докупим к сайдингу кое-какие мелочи, и может быть сегодня еще с буду бахать. Но это уже, наверное, в следующем видео покажу. А сегодня расскажу немножко об окне, как я окошечко делал. Кому-то будет интересно. Так, ну что, ребятушки, вот такое окошечко у нас получилось. Сейчас досконально все вам расскажу. Начнем с верхней планки. Сейчас я ее сниму. Хотя, наверное, надо начать сначала. Сначала мы делаем низ. Сейчас это, это это Я с тобой вставлять не буду. А, что вставлять. Я Сейчас. уйду. Так вот смотрите, как зарезал ребята углы. Так, ну вот, ребята, вы померили расстояние. Например, расстояние у вас получилось 100 сантиметров. К этому расстоянию 100 сантиметров вы прибавляете к этому расстоянию 100 сантиметров, ребята, вы прибавляете 16 сантиметров. Откуда мы взяли? 16 сантиметров. А дело в том, что толщина вот этой реки 8 сантиметров и следовательно нам надо добавить вот эти 8 сюда 8 сюда чтобы стык был и отрезайте заготовку уже получается 116 отрезайте заготовку 116 сантиметров потом откладывайте отмеряйте вот, эту, отмеряйте вот эту толщину да, как она делается просто угольник не взял с собой ставите сюда в уровень ровненько вот так вот и угольничек и смотрите сколько вот это расстояние у вас вот она отсюда мерится до сюда ну, а например, у нас шла 11. ну 11, да например расстояние тут одиннадцать померили тут 11. и к этому 11 надо еще прибавить два сантиметра ребят два сантиметра откуда берется вот отсюда вот эти два сантиметра и тогда вы точно получите размер значит получается 11 плюс 2, сколько 13. у вас тринадцать сантиметров надо вот эту штучку вырезать из общей большой штуки. Да. Ну, а потом делайте вот так вот углы, надрезаете 8 с этой стороны, с этой стороны 8. И загибаете. И загибаете. Делайте уши. Вот так вот. И все. А потом это все вставляется. Потихонечку вставляем. Сначала сюда. К сожалению, если я охота спускаться, может так стало. Вот все. Вот так у вас должно получиться. Это низ. Потом вы делаете бока. Бока зарезаете. Смотрите, ребят. Ну это, конечно, если геморройно замучится, это получается углами. Но на вот том углу, на том окне у нас просто идут ровные. Да углы тоже легко. Нет, ну, вот кто вот так вот хочет, вот тоже оно тоже красиво смотрится. В принципе, у меня здесь они огромные окна. Вот эти вот я попросил мужа, чтобы он заре... зарезал углы. Тут как вы, ребята, делаете? Да, часто окна. Стовокна, да. Это, это с окна, да. С того окна. Также отмеряйте расстояние. Глубину. Глубину, да. С этого поза. Ой, сейчас вот поближе делать. Я вам с вам покажу. Кончиком. Да. Расстояние берете отсюда. И отсюда. Отсюда до, до этого поза я иду. Ну, до этого. Да. Сколько у вас, например, получилось? Например, получилось 120. Потом к 120 прибавляйте также 16. Это вот эта толщина. Все. Прибавили, вырезали заготовку. Померили глубину. Так же, как и внизу. Сколько у вас там? 10, например, получилось. И прибавили 20, 20 вот этих. Вот она глубина вот эту вырезали. Все, а тут вот внизу уже э, отмеряете 8 сантиметров, расчерчиваете. Здесь отрезаете 8. Да. А сюда уже делаете угол. Угол вот этот делается градус. легко. да. Ну вот Смотрите, вот так вот он должен быть. Просто отсюда от 8 на этот угол просто линию чертите, вырезаете и тут вырезаете. А сверху вот так вот должно у вас получиться. Тоже 8 отмеряете, делаете вот такой зарезик и загибаете. Вот он, заготовка. Только вы потом углами не путаете. Да, что этот угол. Что сюда. угол туда, а этот сюда, то получится. Но потом встав... вставлять. Только меня не уронить. Аккуратно. Вот, вот он, видите, вот он как получается, он встав... уголочек. Так. Ну и. А это аналогично. Аналогично, только в другую сторону. Да. Вот. Она точно этот, такая же. Этот угол туда, а этот сюда. Все, также аналогично отмеряете. И вставляете. вставляете. Ничего сложного сделать даже школьник, ребят. Раз посмотрите. Принцип. Тебе не даст железка. Вот, тебе даст. Видите, все? И вставляется да. все быстро. Так. А, ты уже открутила болты, что ли, здесь получается? Да. Обалдеть. Так, нужно показать. И останется у нас заключительная планочка. Она также отмеряете расстояние. Например, 100, как и внизу, в принципе. Прибавляете 2 сантиметра. Нет, 16. А, 16. Прибавляете 16, это 2 по 8. Отрезаете. Вот она. Также отмеряете глубину, как я вам говорил. Вот это расстояние. Сюда просто угольник ставите. А сюда уровень. И смотрите, сколько сантиметров у вас. Вот, посмотрели, там 10. Прибавили два сантиметра вот этих. И все. Ну и вставляете. Откладывайте. Вот у вас 8, 8 сюда здесь, откладываете. 8, 8 сюда здесь. откладываете. Расчерчиваете. Зарезаете угол. Вот так вот. Тут уже обугло. Да. И полностью срезайте. Тут ничего не надо оставлять. Вот так вот. 8. Короче, так вот должно у вас получиться. И тут еще надо будет, кстати... А, ну вот у меня зарезано. Это для слива потом загибать надо будет. Сейчас я вам покажу. Тут тоже зарезано. Да. И все, и вставляете. рассказал еще про это, ну ладно, это сейчас так мне надо этот... А этот уже выкинули. Так, Ой. возьму, короче, не поддеть, чуть, чуть и туда вставить. Вот, вот такое окно. Забыл вам рассказать еще, вот это ребята про старт, старт как делаете. Просто по кромке окна ставите вот эти планки все расстояние мерите сейчас я попробую вставить все таки это. у меня в принципе ребята есть видео по этому окну я ссылочку оставлю как я в том году делал окно посмотрите там еще может там будет более понятного О, вот. Вот здесь еще притяни. О, все. Все. Потом берете уровень, подставляете, чтобы ромник у вас все было по уровню. И прикручиваете саморезами. Вот еще, в принципе, ничего сложного в этом окне нет. Просто зарезать надо. Вот это все. Просто вымерять. надо знать, куда углы, в какую сторону. Да, это чуть-чуть да. так это... Малость... Как это? Бошку сносит тем, что точно ли туда и точно ли на это на окно, да. на этот угол. А так оно все просто. Да. Вниз не зарезается, вверх только зарезается да, основным. Да. Ну что, ребята, заканчиваю а? этот ролик. Сейчас жена поедет у меня за сайдингом. Ой, Нет. за этим сформ... Как его? За стартовым. За этой. Внизу и соединительной планка планкой сейчас привезет. Но это уже в следующем ролике и вы увидите как мы короче садинг бахаем просто бахаем просто бахаем так что ребята всем привет со стройки кто строится всем пока ждите следующего ролика